Здравствуйте! Возможно, некоторые из наших постоянных зрителей будут удивлены названием сегодняшнего нашего ролика. Ведь поговорим мы сегодня о политических взглядах Говарда Филлипса Лавкрафта. Говард Филлипс Лавкрафт – это американский писатель начала 20 века, признанный мастер ужасов мировой литературы. Образы Лавкрафта – это образы космического ужаса, так называемого лавкрафтианского ужаса. Ужаса одиночества человечества перед холодной вселенной, ужаса непознаваемого, ужаса неописуемого. Эти образы оказали колоссальное влияние на широкие пласты культуры 20 века, на многочисленные произведения литературы, кинематографа, видеоигры. Но сегодня мы с вами поговорим не о Лавкрафте как о писателе ужастиков, а внезапно о его мировоззрении и политических взглядах. Ну вот что и для начала начнем с того, какие вот общие представления у широкой публики, читающей о том, кем же был Лавкрафт. Ну во-первых, я думаю многие слышали, что Лавкрафт был расист. И да, к сожалению, это абсолютная правда. Лавкрафт вообще происходил из довольно консервативной части Америки, и расизм в той эпоху и в его социальном окружении был делом обычным. Однако мы не будем вслед за Мишелем Уильбеком каким-то образом оправдывать расизм Лавкрафта. Нет. Даже на фоне своих российских друзей, знакомых и родственников Лавкрафт выделялся в худшую сторону. Его рассказы, стихи, письма, личные записки – полны такими высказываниями, от которых у некоторых современных людей, возможно, встанут волосы дыбом. И этот расизм, он распространялся очень на многих. Конечно, в первую очередь он касался чернокожих, которых Лавкрафт вообще очень нелицеприятно отзывался, но доставалось и евреям. Кстати, это не изменилось даже после того, как Лавкрафт женился на еврейке. То есть, он прямо при ней постоянно не затыкался своими антисемитскими высказываниями. В результате их брак продлился очень недолго. Кстати, когда э, после развода они объясняли причину этого самого развода, Лавкрафт объяснил причины следующим образом. На мой взгляд, это просто эпично. Это было столкновение... Абстрактно, традиционно, индивидуально, ретроспективно, планической эстетики с конкретно, эмоционально, современно, социально, этическо-дионисийской эстетикой. Так объяснял Лавкрафт. Жена объясняла проще. Он постоянно ругал евреев. Но, конечно, на самом деле, вот эти вот российские взгляды Лавкрафта, они касались, как ни странно, не только других рас, но и, казалось бы, представителей белой расы. Так, например, не менее нелицеприятно отзывался он об ирландцах, итальянцах и, конечно же, мексиканцах. В принципе, он, похоже, не испытывал российских чувств исключительно только к немцам и огласанцам. Все остальные были для него как бы не очень. Второе, что многие знают о Лавкрафте, что он был жуткий консерватор. И да, это тоже правда. Лавкрафт, опять же, жил в очень консервативном окружении, в котором широко была распространена идея, что, в общем-то, рабство было зря отменено, которая голосовала всегда за самых консервативных кандидатов, но, опять же, на поне всех прочего своего социального окружения Лавкрафт выделялся в сторону большей упортости. На самом деле, его консерватизм доходил до того, что он даже отказывал в праве на существование такого государства, как Соединенные Штаты Америки. И с точки зрения Лавкрафта, в общем-то, восстание сепаратистов американских было незаконным и преступным. Собственно, считал это огромной ошибкой и до конца жизни считал себя подданным британской короной. Вообще Лавкрафт из всех форм социального устройства отдавал предпочтение аристократии. Так что, Ему вот нравился та, тот тип человека, который воспитывает аристократия. Вот это был для него некий социальный идеал. В-третьих, я думаю, некоторые слышали, что Лавкрафт очень не любил Советский Союз и Октябрьскую революцию. Особенно большевиков, конечно. Это тоже правда. Лавкрафт считал большевизм величайшей угрозой всей цивилизации. Характерно, как он вообще описывает, когда вот ругает большевиков, он их описывает длинноволосыми анархистами. Ну, я думаю, можете себе представить Ленина в виде длинноволосого анархиста. Но что еще многие знают о Лавкрафте? Ну, что он увлекался разного рода оккультизмом, там, плавацкой, мистикой и всем прочим. Так вот, это как раз миф. Миф абсолютный, Лавкрафт был всегда материалист, он очень интересовался развитием науки своего времени, хорошо знал последние открытия в науке своего времени. Лавкрафт вообще придерживался строго атеистических, материалистических, мировоззренческих принципов и даже защищал их в ряде своих статей. Опять же, позволю себе процитировать. Вот он пишет в из таких статей. Материалист. «Единственный мыслитель, использующий знания и опыт, которые века принесли человеческой расе, он есть тот, кто отбрасывая инстинкты и желания, которые, как он знает, животные первобытный, а также фантазии и эмоции, которые, как он знает, чисто субъективный и связан с признанными заблуждениями снов и безумий, рассматривает космос минимум личных предрассудков, как отвлеченный наблюдатель» подходя непредубежденно к зрелищу, относительно которого ему ничего не известно заранее. Откуда же взялось представление о том, что он какой -то занимается какой-то эзотерикой? Очень просто. Лавкрафт действительно в своих произведениях художественных часто ссылается на разного рода эзотерические концепции. Но, как показал американский исследователь Джоши в недавнем, исследов... в недавнем фундаментальной биографии «I am Providence», все соответствующие цитаты он, в общем-то, подобрил из популярных энциклопедий. То есть, буквально, он открывал какую-нибудь энциклопедию Британика и соответствующие характеристики данных исторических учений оттуда вписывал. То есть, для него это был не более, чем художественный прием. И вот, вот мы видим такого странного персонажа. Вообще его все мировоззрение можно описать следующим образом. Лавкрафт, как материалист, человек, увлекающийся современной наукой, был э, отягощен идеей одиночества человечества во Вселенной. Он считал, что человечество, его существование, само чистая случайность, его существование, мгновение в истории Вселенной, мы стоим перед бесчувственным холодным космосом, мы неизбежно исчезнем, наше существование очень хрупкое. Но вот это вот хрупкое человечество создало что-то действительно важное. Культуру и цивилизацию. И для Лавкрафта в мировоззрении цивилизация была чем-то, что имело абсолютное значение. Но эта самая цивилизация, это еще более нечто хрупкое, чем сама человеческая жизнь. Дело в том, что по Лавкрафту этот тонкий слой цивилизованности, возвышающийся над неким бушующим хатоническим безумием, бессознательного инстинктов и темных сторон человеческой души. И эта темная сторона постоянно стремится прорваться наружу. Соответственно, Лавкрафт был полон ужаса перед тем, что может хоть как-то угрожать вот этому тонкому и уязвимому слою цивилизованности. Но к этому относится, например, пьянство. Почему он всегда был жестко за запрет алкоголя и ни разу его не пробовал в жизни? Он был жестко против войны, как тоже угрожающей самой цивилизацией, Ну и вот большевизм он тоже считал таким, такой вот угрозой. Так что да, получается красивая триада «Алкоголь, война, большевизм». Так вот, вот казалось бы, человек правее некуда, консервативнее некуда, реакционнее некуда. И вот в 30-м году он выпускает, например, повесть «Курган», в которой описывается некая подземная раса, более разная, чем человечество. Он описывает ее устройство, и он прямо применяет к ней выражение «коммунизм анархического типа». Кстати, странно, что в русском популярном переводе к слову «коммунизм упустили». Так вот, откуда взялся коммунизм? И почему он внезапно говорит о нем какой-то даже симпатией? Что же случилось? А случилась Великая Депрессия. Нет, лично благосостояние Лавкрафта депрессия не сильно изменила, да? экономический кризис. Дело в том, что Лавкрафт как был до этого нищим, так и остался быть таким, таким же. Но он видел, что происходит в обществе, он видел, как широкие слои населения погрезают нищете, и он видел возможность социального какого-то взрыва, и он его жутко боялся. То есть для Лавкрафта любая его революция, она несет в себе угрозу, а значит, и он видел то, что революция вот прямо подходит, а значит, нужно сделать что-то, чтобы революцию предотвратить. И по мнению Лавкрафт приходит к мнению, что единственный способ предотвратить революцию, такую, как в России, это мирным э, реформистским путем ввести в Америке социализм. И вначале он воспринимает социализм именно так, как средство бороться с нависшей большевистской угрозой. Э, Позволю себе, опять же, цитату. Знаю, все цитаты из его писем которую он обширную переписку вел, цитируется опять же по исследованию Джоши. Этический идеализм требует социализма исходя из поэтических космических оснований, подразумевающих мифическую связь индивидов друг с другом и со вселенной. В то время как реализм твердых фактов постепенно уступает социализму. Потому что это единственное механическое урегулирование сил, которое спасет наша воспитывающая культуру стратифицированное общество перед лицом растущего революционного давления со стороны все более отчаянных недочеловеков, которых механизация постепенно приводит к безработице и голодной смерти. То есть, да, мы видим, он остается расизмом, расистом, он остается консерватором. Но единственный способ спасти столь дорогой ему и западное общество он видит в ведении социализма. Однако чем дальше он начинает раззадумываться о общественных вопросах, тем больше симпатий он начинает относиться к социализму. И теперь уже видит в нем прямо положительные стороны. Опять же цитата: то, что я имел обыкновение уважать, была не аристократия, но набор личных качеств, которые аристократия в свое время развила лучше, чем любая другая система. Набор качеств, однако, достоинство которых состояло только в психологии нерасчетливой, неконкурентной, незаинтересованности, честности, храбрости и щедрости, воспитанной хорошим образованием, минимальным экономическим давлением и гарантированной позицией. И также достижимой через социализм, как и через аристократию. То есть заметим, он уже понимает, что в классическом виде, как не знаю, в каком-нибудь 18 веке аристократию уже не введешь. Но капитализму, в общем-то, тоже хана. Единственный шанс спасти западную цивилизацию – прийти к социализму. И социализм в глазах Лавкрафта внезапно обладает свойствами воспитывать такую личность, какой, которая Лавкрафту нравится – личность нерасчетливую, личность бескорыстную, личность способную на свершение. То есть тут, э, все то, что он видел, выдумано, в общем им, а если им аристократией. И вот чем дальше продолжается, тем больше Лавкрафт задумывается о общественных вопросах, о том, он начинает прямо вот выступать за социализм, он прямо за него вот топит, он пропагандирует его среди своих знакомых активно и начинает видеть в том числе и общественные некие тенденции, которые ему противостоят. Опять же, по-моему, просто эпичная цитата «Бесконтрольному капитализму конец». Но можно еще состряпать разнообразные нацистские и фашистские компромиссы, чтобы спасти плутократам большую часть их добычи, завлекая растущую армию неимущих, либо мелкой программой хлеба и зрелищ, либо же системой искусственно созданных и распределяемых рабочих мест с зарплатой на уровне голодной смерти в духе CCC или WPA. Такого рода режим, приправленный правильным сортом истеричного флагомашества, лозунгов и речей о спасении Конституции, может в принципе быть так же стабилен и популярен, как гитлеризм. И это именно то, в направлении чего тихо и тайком работают молодые и более смышленные бебеты из республиканской партии. И вот, на самом деле, в этом плане жизнь путов Крафта довольно ироничен. Он всю свою жизнь ненавидел больше всего коммунистов, он ненавидел евреев, и он ненавидел гомосексуалов. И так получилось почему-то, что все его ближайшие друзья и знакомые к старости лет были либо коммунистами, либо геями, либо евреями. А по этому поводу он даже он иногда в полушутя ворчал, непереводимое, увы, на мой взгляд, выражение «Damn, but you all kids going bolshevik on grandpa». Ну, в общем-то, да, вы слишком большевизируете дедушку, да? И вот какой же из этого всего можно сделать вывод? А на мой взгляд, можно сделать тот вывод, что вообще-то исторический материализм работает. Что когда в экономическом базе происходят такие масштабные явления, как глобальная вот депрессия, да, как вот этот глобальный экономический кризис, он непосредственно затрагивает общественное сознание. И на индивидуальном уровне это проявляется в массовом сломе мировоззрения людей. И, даже, и тот факт, что даже такой законченный, в общем-то, Реакционер и консерватор, как Лавкрафт, смог оценить некоторое достоинство социализма, но ну, на мой взгляд, может вселять определенную надежду. Ну а у нас на сегодня все. До новых встреч и, конечно же, к Тулху в хтагн.